Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре эксклюзивчик в виде корпуса P500A от компании Fantex. Четыре месяца назад примерно его выкатили в свет и вот наконец таки он добрался и до России матушки Пока правда в количестве всего нескольких штук, но я думаю что скоро он появится и на прилавках ваших магазинов Итак, P500A это некий вундервафель гибрид или промежуточное звено, называйте как хотите, между среднебюджетным корпусом P400A и дорогим P600S. Оба они были на обзоре, так что если вам интересно, то вы можете на них взглянуть Ну а мы же давайте взглянем более детально, из чего слепили нашего малыша Франкенштейна И что он из себя представляет Итак, поехали Поставляется корпус вот в такой вот огромной коробке И имеют упаковку не из пенопласта, как мы привыкли видеть, а из пены Что гораздо лучше, если вы не хотите потом собирать пенопластовую крошку буквально по всей квартире в комплекте идет также достаточно большая коробка аксессуаров. Ну, на самом деле кажется, что она большая, но на деле это не так. Тут мы имеем, конечно же, инструкцию, не такую детальную, как была у шестисотки, где не инструкция, а целый журнал "Сделай сам", но тоже в принципе хорошо. От шестисотки же ему досталась и коробка с винтами. В ней все разложено по секциям и не надо подбирать одинаковые винтики на глаз, как в китайских корпусах. Да и хранить все это дело намного удобней. Также тут есть металлические салазки в количестве двух штук, которые занимают весь объем этой коробки. Плюс есть пластина для вертикальной установки видеокарты, правда как и обычно пластина есть, а вот шлейфа райзера для установки самой видеокарты, который стоит 2-3 тысячи рублей конечно же не положили. Ну и напоследок специальная рамка для корректировки положения видеокарты, позже я расскажу что это и для чего. Ну что ж, по габаритам сам корпус ближе к огромной 600 модели, в которую черта лысого можно было засунуть, но вот морда ему досталась от 400, -ки. такая же полупрозрачная перфорация по всей длине, правда надо отдать должное, добавили немного объема, так что смотрится передок 500 все-таки несколько интересней. За передней крышкой нас встречают сразу три вентилятора на 140 мм с RGB подсветкой. Есть также версия корпуса и без этого светофора, но вопросу подсветки мы уделим тут отдельное внимание чуть позже, ибо это одна из ключевых фишек данного корпуса. А вот что касается вентиляторов, то за них сразу можно поставить жирный плюс. Но нужно оговорить также два минуса. Во-первых, если они поставили три на вду спереди, то уж могли бы добавить хотя бы один на выдув сзади, ибо его вам, да именно вам, друзья, придется покупать самим, дабы выдувать жар от кулера процессора наружу. Но не будете же вы брать себе вертушку от другого производителя с другой подсветкой. Скорее всего, побежите в магазин за тем же фантексом. Короче, как по мне, это небольшой развод покупателя на деньги и принуждение к покупке дополнительного вентилятора. Ну и также вентиляторы, надо признать, шумные. На полной скорости в 1300 оборотов они выдают аж 41 дБ при фоновом шуме в комнате 32 дБ. На это достаточно много. И да, 400-ки корпус унаследовал не только форму передней панели, но и главный косяк, а именно отсутствие полноценного антипылевого фильтра, а значит и все старые проблемы с обрастанием корпуса пылью как внутри, так и снаружи тут тоже будут присутствовать. Да, друзья, у многих даже достаточно дорогих корпусов перед обрастает пылью, до чего уж говорить, даже у 600-ки, которую я использую в качестве основного корпуса, есть эта проблема, но у них обычно стоит фильтр и внутри корпуса остается плюс-минус относительный порядок Во всяком случае в течение нескольких месяцев Хотя конечно мы все понимаем, что на 100% от пыли ни один фильтр вас не защитит Но без фильтров как по мне надо иметь либо пипец насколько вылизанную на квартиру Либо фильтр на всех окнах, иначе просто никак а вот на верхней панели корпуса фильтр действительно предусмотрели. Он здесь сделан в виде магнитного коврика почти на всю длину. Не могу сказать про него ничего плохого, решение конечно простецкое, но если решите поставить систему водяного охлаждения сверху на выдув, то я думаю, что вы его оцените. Что касается самой панели, то она выполнена из очень толстого металла толщиной порядка 1 миллиметра, как и почти все элементы в данном корпусе. Плюс в большинстве углов и открытых частей металл загнут вовнутрь, так что мы имеем уже целых 2 миллиметра. Также верхняя крышка покрыта хорошим слоем краски. Эмаль тут такая, что на вид, если даже захочешь, ножом не соскребешь. Также сверху у нас находятся элементы управления, кроме кнопки включения есть также две кнопки для управления режимом и цветом встроенной подсветки, 2 USB 3.0 и даже один USB Type-C, за него ставлю дополнительный плюсик. Правда то, что меня шокировало, производитель оставил лишь один разъем под микрофон и наушники, что за бессмысленная экономия, мне честно говоря не понятно. Точнее понятно, что физически просто не могли засунуть в отведенное место. И понятно, почему такое вообще допустили и куда смотрели дизайнеры. Что до днище корпуса, то оно ничем не отличается от 400 и 600 модели. обычные ножки с резинками и небольшой быстросъемный антиполевой фильтр под блок питания. Все в целом отлично. А вот задняя стенка UP500 очень даже интересная Тут вам и быстросъемная салазка под блок питания, упрощающая монтаж И заглушки на винтах, как под горизонтальную, так и под вертикальную установку видеокарты Гнездо под установку вентилятора, хоть на 120, хоть на 140 мм Ну и в конце маленькая неприметная пластинка металла на болтах так вот, друзья, это пластинка под установку второй мини-ITX материнской платы. То бишь, как и в 600-й модели, как и во многих других больших и дорогих корпусах от Фантекса, тут можно собрать сразу две системы в одном корпусе. Если вам интересно, как и самое главное, зачем такие монстры делаются, ставьте лайки, наберем хотя бы полторы тысячи, я соберу для вас нечто подобное. Но ну а мы, друзья, продолжаем и на очереди у нас боковые стенки. Передняя сделана, как и обычная из закаленного стекла имеет хорошие магнитные замки и висит на петлях. К слову такие же стенки мы видели у 600 модели. Задняя же стенка обычная сталь без петель на сдвиге. Ходит туда-сюда очень даже бодро, в отличие от китайских корпусов, где как обычно хрен попадешь в пазы и хрен потом закроешь. Это заимствование уже от 400 модели и я хочу сказать, что заимствование вполне себе хорошее. Петли сзади корпуса мне кажется, что нафиг не нужны. Итак, по примененным снаружи решениям P500A больше все таки походит на 400-ю модель, чего не скажешь про его внутрянку. Внутрянка тут почти вся топовая 600-й модели. Спереди мы видим массивный кожух с прорезью под блок питания, дабы не скрывать, что вы потратили все деньги на корпус, а на блок питания вам тупо не хватило. Ну и имеются традиционные для Фантекса сдвижные заглушки под провода. Мне лично они кажутся удобными, не знаю как остальные. Дальним что касается размещения систем водяного охлаждения, то тут все по серьезному. Корпус позволяет размещать спереди трехсекционные системы водяного охлаждения на 360 или 420 мм, в том числе и толстые радиаторы где-то на 40 мм, сверху можно разместить воду на 360 или 280 мм, ну и сзади на 120 или 140, допустим под охлаждение второй собранной системы. В целом придраться тут не к чему, единственное что как у старшего собрата некуда мастрячить помпу кастомной водянки. Точнее, не совсем некуда, просто неудобно. В этом мы убедились еще при обзоре 600 модели, ибо под помпу тут места явно маловато. Его просто не запланировали. По вентиляторам все примерно аналогично: 3 на 120 или 3 на 140 спереди, 3 на 120 или 2 на 140 сверху, 1 на 120 или 140 на выдув. Короче, можно гонять воздух просто тоннами. Что касается обратной стороны корпуса, то тут все тоже очень даже интересно и тоже заимствовано у 600 сотки. Мы видим традиционные стяжки от Фантекса, которые идут непосредственно от блока питания, вдоль края материнской платы, сначала влево, ну а потом вверх. Причем идут они даже двумя параллельными рядами, так что стяжек хватит на всех. Стяжки у Фантекса непростые, они куда интереснее и удобнее того, что вы можете встретить на топах биквайта или, скажем, фрактала. Одной частью они закреплены, другой, как петлей, их можно надевать на крючок в корпусе. И, конечно же, все это дело регулировать. Просто, просто, но вы бы знали, насколько это упрощает кабель менеджмент. В этом плане я не перестаю удивляться простым решениям от Фантекса. Также тут мы имеем три салазки под m 2 накопители или 2,5 дюймовые жесткие диски. Тоже одно из простых, но очень даже удачных решений сделать салазки с быстрым креплением на болтах с резиновыми шайбами. Опять-таки просто, но опять-таки со вкусом. Ну а снизу под кожухом мы видим огромную тучу места, как под блок питания, влезет любой, так и под установку салазок для жестких дисков. Но о них я расскажу вам чуть позже, они достойны отдельного внимания. Ну а мы, друзья, пока что переходим к процессу сборки. Давайте возьмем всю эту груду железа и запихнем в нашего железного коня. Что сказать, материнка встала без проблем. Тут и экстендер TX платы влезут даже не споткнувшись. Кстати, в корпус влазят кулера CPU высотой до 190 мм, то бишь все ныне существующие. Ну и видеокарты до 435 мм. Опять-таки я таких размеров карт даже не видел. Что касается SSD накопителей, то они также крепятся очень быстро, причем, как я и говорил, салазки крепятся к корпусу без каких-либо болтов, удобно для монтажа и, конечно же, демонтажа. Но вот жесткими дисками, точнее с их салазками, все не так просто Нет, салазки просто отличные Прорезиненные крепежные отверстия, все дела Но чтобы их закрепить, нужно попасть крючками в прорези в днище корпуса Лучше для этих целей его перевернуть, иначе исцарапаете металл, обметалл и так никуда и не попадете Так что салазки тут не самые простые в плане установки в комплекте их идет аж две штуки, но в теории сюда влезет до четырех, правда в таком случае огромные блоки питания типа AX1200i вы уже сюда не установите, он просто не влезет. С моим же достаточно стандартным по габаритам блоком питания T-Sonic проблем никаких не возникло. Быстросъемная рамка позволяет закрепить его буквально за несколько секунд. Крепим рамку, закидываем провода внутрь корпуса, прикручиваем рамку с помощью болтов барашков. Вуаля, и все готово. И да по поводу установки видеокарты, во первых есть прорезь под кабель ее питания, что очень даже хорошо, во вторых как я и говорил есть специальная пластина для того чтобы карта не проседала, она крепится сзади корпуса и воздействует на лепестки крепления видеокарты в корпус. Хотя надо понимать что в большинстве случаев с тяжелыми картами она честно говоря бесполезна и лучше бы они положили простую подпорочку, она была бы куда больше в тему. Что касается кабель менеджмента, то кабели прокладываются очень свободно, место за глаза, стяжки позволяют очень легко добавлять или убирать отдельные провода в связку, в результате буквально 10-15 минут и с кабелями покончено. Мне конечно не хотелось тут заморачиваться, ибо завтра все это дело разбирать, но вы можете легко достигнуть эстетического совершенства, если захотите. А можете просто запихать все провода и закрыть крышку. Короче, мой любимый кабель менеджмент, которого толком-то и нет. В результате мы после всех этих операций получили вот такой вот корпус. Включенный подсветкой он кажется мне просто бомбическим. У меня даже жена, крайне далекий от железа человек, оценила его красочность, что бывает на самом деле крайне редко. Подсветку тут, конечно же, можно подключать как к материнской плате для синхронизации и управления через приложение, так и можно управлять с передней панели корпуса, с помощью кнопок о которых я рассказал. Режимы разные, цветов тоже достаточное количество, но кроме вентиляторов светится также полоска по краю кожуха блока питания. Не хватает наверное только LED ленты сверху как например у BeQuiet A500, дабы хорошо осветить комплектующие внутри. Но внешний вид в любом случае зачетный, камера даже не передает всей той красоты которая есть в реальности. Ну что ж, друзья, вот как-то так, посмотрели на него как снутри, так и снаружи, давайте теперь подводить какие-никакие итоги. Из плюсов корпуса я отмечу, во-первых, действительно отличную продуваемость за счет наличия перфораций и целых трех вентиляторов в комплекте. Иностранцы замеряли, температуры в корпусе в целом отличные. Во-вторых, наличие полноценных фильтров сверху и снизу корпуса. В-третьих, толстый металл, то есть корпус настолько жесткий, насколько это в принципе возможно. Правда, зараза тяжелый, порядка 10 килограмм, и это даже без комплектующих. Но, как по мне, оно того стоит. В-четвертых, удобный кабель менеджмент, которого тут просто нет. То есть можно тупо запихать все провода и закрыть заднюю крышку. Также отмечу наличие разъема USB Type-C, мелочь приятна. Возможность установки больших толстых радиаторов СВО тоже запишем в плюсы. Самые удобные, на мой взгляд, салазки для SSD накопителей, конечно, тоже отправляются в плюсы. Ну и, конечно же, подсветки. Да, я знаю, что не всем она нравится, но если вы фанат, то вам действительно повезло. Ну и напоследок, друзья, теоретическая возможность собрать в корпусе две системы тоже радует. Хотя я лично понимаю, что заниматься этим будут лишь единицы из вас. Но, друзья, существенные минусы у корпуса тоже есть. Во-первых, отсутствие спереди полноценного антипылевого фильтра. не так уж он дорого стоит. Да, влияет он на воздушный поток, но выбирая между температурами на пару градусов выше и необходимостью чистить корпус каждый месяц, я все таки выберу первое, и я думаю, что вы тоже. Перфорация спереди от пыли спасает, конечно, но спасает слабо, ибо слишком уж она крупная. И да, эта самая перфорация порождает и второе вторую проблему, а именно обрастание передней панели пылью. Делать из нее фильтр, как по мнению, лучшая затея в принципе, хотя на белом сильно пыли незаметно, но в черной версии вы будете видеть такой замечательный махровый налет. В третьих, друзья, отсутствие хаба под вентиляторы и также хаба под подсветку. Еще один вентилятор с подсветкой добавить тут можно, но на этом, к сожалению, все. Вентиляторы вообще приходится втыкать в материнскую плату, что при большом их количестве может вырасти в серьезную проблему. В четвертых, отмечу в минусы наличие лишь одного разъема под микрофон или наушники на передней панели. Я, конечно, понимаю, что сейчас много подобных гарнитур, но и уж с двумя кабелями все еще более чем достаточно. Также в минусы я отнесу укрепление салазок жестких дисков, оно не самое удобное в плане сборки, хотя сами салазки действительно хорошие. Шестой минус – вентиляторы. Да, красивые, да на 140 мм, но зараза шумные. Еще один минус – это то, что корпус, как я и говорил, предполагает установку водянок, в том числе и кастомных, но вот под помпу тут место толком-то и не оставили. Не для того, чтобы повесить эту самую помпу, не для того, чтобы поставить. Ну и в завершение, друзья, цена. 11 тысяч рублей, по данным тех магазинов, где он уже появился в продаже. Это при том, что, друзья, 600-ка, у которой, напомню, есть и полноценный фильтр спереди, и хаб под вертушки, и два разъема под микрофон, и целых четыре салазки под жесткие диски, плюс добавок шумоизоляция по кругу, снимающиеся панели, позволяющие сделать корпус более продуваемым или наоборот более закрытым и так далее и тому подобное, стоит всего лишь на одну тысячу дороже. Как возможно такое ценообразование, я честно говоря не знаю. Неужто так дорого стоит подсветка вентиляторов и RGB лента на кожухе блока питания, или дорого обходится производство перфористов передней панели. Мне лично кажется, что нет. Мой вердикт по корпусу таков. Он, конечно, хороший, очень качественно сделанный, очень удобный в сборке. Отлично продуваемый, с классным внешним видом, и с классной подсветкой, есть, кстати, версия без нее, но он не лишен косяков двух своих прародителей, как 400-й модели, так и 600-й. По моему личному мнению, объективная цена ему в районе где-то 9000, с учетом его размера и с учетом его комплектации. За эти деньги, при условии, что его минусы для вас не минусы, он смотрится вполне достойно. Но если, друзья, вам нужен не корпус, а компьютерные комплектующие, то в описании я оставил ссылки на наиболее интересные на текущий момент процессоры, SSD накопители и материнские платы как под Intel, так и под AMD. Все ссылки как и обычно даны в крупном отечественном магазине CityLink, где достаточно широкий выбор, адекватные цены и филиалы есть в большинстве городов нашей необъятной страны. Плюс имеется доставка товаров курьером, что может быть крайне актуально именно сейчас, в наше непростое коронавирусное время, когда мы все можем заболеть. Так что если вас что-то заинтересует, приглянется глазу и так далее и тому подобное, то можете смело приобретать. Ну а с вами, друзья, как всегда, был Белыч. Если видео вам понравилось, то лучшая похвала автору – это ваши лайки, и подписка и колокол, дабы не пропустить новые видео. Ну а всем, кто смотрел, удачи, друзья, и до новых встреч.